Сегодня мы будем готовить первое блюдо. Я вообще считаю, что каждый человек должен хотя бы раз в день горячие жидкие блюда употреблять. Поэтому без этого, наверное, никак. И тем более сейчас, довольно сложный период времени для нашей страны все равно, чтобы именно ели супы. И я для вас вами приготовлю как раз куриный суп с, с рисом и с картошкой. Я все покажу, как все это делается чтобы именно в своих условиях все это могли приготовить быстро, четко и вкусно. Главное, вкусно, потому что нужно готовить с душой, чтобы было приятно людям, во-первых, готовить не только для себя, но и, наверное, для людей, которые находятся рядом с вами, живут в ваших комнатах, и она с душой, чтобы именно было приятно, вкусно и интересно. Так, вот у нас курица, которая была в наборе. Открываем. Из этой курицы мы используем... Только половина курицы, вот так мы возьмем, и немножко промоем, чтобы было чисто все. Пока все оставляем, пускай все это протечет. Из нашего же набора есть картошка и морковь. Тоже их промываем, картошку чистим, моем и чистим. Дочистили морковь, почистили картошку, все помыли, все кладем в кастрюлю. Берем картошку, режем ее на кусочки, на мелкие кусочки. Как-то принято так, чтобы было помельче порезано. Морковь и порубить еще помельче. Это у нас пойдет на поджарку. На поджарку для супа. Все это дорезаем аккуратненько. Лук тоже. Это все у нас для куриного супа с рисом. Это то, что у нас есть. Все, высыпаем в один чан. Чтобы потом это из этого сделать поджарку. Так, мясо немножко надо порезать, чуть-чуть, чтобы... Поменьше, что это было. Ключевой момент, чтобы курицу не переварить, чтобы она не превратилась в вату, надо люди немножко ее передерживают. Как говорят итальянцы, получается достояние не алденты, а чтобы было именно приятно, вкусно и на вкус было именно мясо и было вкусно есть. Продолжаем варить суп. Взяли кастрюлю. Холодная вода, как я сказал. Налили сюда именно пол кастрюли воды, потому что именно пол кастрюли здесь где-то, ну, во-первых, на 3-4 человека, наверное, поесть. И плюс ко всему вода будет выпариваться, поэтому наливаем именно пол кастрюли. Теперь в эту холодную воду кладем мясо. Помыли его и теперь кладем в кастрюлю. Помытое мясо складываем, потом уже средний солите, дальше, когда будет вариться, попробуем еще раз, и потом уже кому нужно досолит, чтобы не было пересолено причем мент. Ставим воду на плиту, суп, ставим на плиту, сейчас сейчас высыпаем сюда именно лук с морковкой, сейчас все начнет шкварчать, шкварчать начнет. Вот лук должен стать таким э, золотистого такого цвета. Вот такая поджарочка получилась у нас. Вот то, что видно. Вот такой вот именно желтоватый лук. Сейчас он тихонечко еще подходит. Все, мы его сейчас оставляем в стороне. Так, вот у нас э, сейчас будем смотреть то, что варится суп. варится суп. Крышку надо вот так класть в плане чистоты, чтобы обычно народ нос и так кладет тоже. Совершенно это неверно, и вот тихонечко накип, который образуется, мы ее убираем. На настоящее время сготовится бульон, то есть варится дальше курица, и у нас будет куриный суп с картошкой и с рисом, поэтому немножко вот сейчас взял я в руки пакет риса, который был в нашем наборе, открываю его, То мы только вымываем, берем, вот по сути, руками измеряем, то есть на нашу кастрюлю, которую я заранее показывал, мы берем ровно полторы, порта полторы, даже две, наверное, здесь будет, да, две ладони как раз риса, чтобы много риса тоже не было, чтобы у нас не получилось вместо супа рисовая каша. Поэтому мы готовим, моем рис. 40-50 минут варится курица, то есть его варить больше не стоит, тем более окорочка, 40-50 минут это максимум, чтобы немножко разварилось, подварилось. Потом значит, сюда добавляем помытый рис, помытый, перемытый. Сейчас мы запускаем туда картошку, картошку заранее приготовили, все это увидели. видели. И тихонечко туда запускаем картошку. Картошки слишком много, поэтому все класть не будем. У нас продукт набор не входит, я думаю, ну, в каждом магазине продается не так дорого купить. От лаврушки берем, ну, 4-5 обычно беру, кидаю сюда. Очень для вкуса приятный аромат. Плюс ко всему сюда же кладу. Именно почему? Потому что куриный суп, поэтому добавляем их хмели-сунели. Потому что для именно для курицы очень вкусно получается мерисунели. Где-то одну треть часть ложки кладем, чтобы было для вкуса, запаха. Вот так, немножко добавим. Добавляем, добавляем наш поджарку, как я говорил заранее. Особой ложкой по сковородке не вводим. А вот суп уже начинает тихонечко булькать. Суп начинает.. Готовится. Ну что, вот у нас на весь приготовление супа ушло а, час-пятнадцать времени. Суп у нас готов. А, все. Сейчас попробуем. Поварь снимает первый. <с> Будем ждать двух, двух часов. Тот самый вкус, который должен быть. Приятного аппетита!